Мобильные видеокарты. Для простого обывателя темный лес, когда 3080 на самом деле не 3080, а 3060 может уступать 3070, и вообще этих мобильных RTX 3000 аж 28 штук. Сегодня мы посмотрим, насколько самая мощная мобильная видеокарта 30 серии Nvidia уступит своему десктопному собрату, Разберемся, нужна ли вам 2К или 4К матрица даже на 17-дюймовом ноутбуке, или вы не увидите разницу с Full HD, и почему DLSS на вашем ноутбуке не работает так, как задумано. На связи МК, погнали разбираться в этих пылесосах. На столе у меня самый мощный ноутбук в линейке MSI Titan GT77. Он настолько мощный, что рядом во время тестов все время грелся мой код. Внутри RTX 3080 Ti, и хотя видеокарта называется, как и десктопная, даже в теории она слабей. А так сразу и не скажешь, ведь тут больше памяти, целых 16 гигабайт против 12 у десктопной. Правда, сама память медленнее, это GDDR6, а не 6X ядер CUDA 7500 вместо 10 и частота GPU около гигагерца, тогда как у взрослой карточки в полтора раза выше. Но не это главное. Основным ограничителем в линейке 8 нанометровых мобильных самсунговских чипов RTX 3000 является именно TGP. Если в десктопах сторонние производители могут тепловыделение только увеличивать, то вот в ноутбуке наоборот. Nvidia позволяет выбрать теплопакет в очень широком диапазоне. В случае с 3080 Ti от 80 до 175 Вт. А еще технология Dynamic Boost, которая позволяет отбирать часть теплопакета у процессора и передавать его видеокарте. В общем, как итог, мы видим путаницу. Одна и та же видеокарта имеет дельту мощности вдвое и может дополнительно разгоняться за счет процессора. Это очень сильно влияет на производительность. В тяжелых играх разброс FPS может быть двухкратным, Поэтому частенько доходит до абсурда. Версия более простой видеокарты с высоким TGP. Может быть легко на уровне топа с насильственно урезанным аппетитом. Что интересно, новый мобильный RTX 4000 гораздо менее зависим от теплопакетов. Видимо тут играет роль использования гораздо более эффективного 4-нанометрового техпроцесса TSMC вкупе с тем же или даже меньшим количеством ядер куда. Как показывают первые тесты, мобильный RTX 4070 даже в тяжелых играх хватает 100 ватт. То есть версия на 115 оказывается просто бесполезной, если не баловаться разгоном. 40-50 еще интересней. Даже снижение теплопакета вдвое со 115 до 65 вызывает падение FPS менее чем на 10%. Что ж, круто. И зачем нам тогда эти RTX 3000? Целесообразность покупки ноутбуков на таких картах диктуется только ценовой политикой. Да, RTX 4060 в свежих тяжелых играх будет на 25-30% быстрее предшественницы, с тем же TGP, но вот и цена за ноутбук тоже будет на 20-30% выше. Возможно, в будущем стоимость лэптопов с RTX 4000 поползет вниз, но пока что на их фоне не получается назвать решения с картами предыдущего поколения неинтересными. А теперь давайте проверим все это на практике. У нас тут 3080 Ti с максимально доступным теплопакетом в 173 ватта. Быстрее этой карточки среди мобильных ампер просто нет. Правда в продаже есть уже версия с RTX 4090, но там яхты за полмиллиона... Что еще раз подтверждает, что мобильная RTX 3000 пока рано списывается со счетов. Так тут еще и мобильный процессор, который заставил плакать мой десктопный камень и внес свои коррективы в сравнении карточек. 16 ядерный, 24 поточный Core i9-12900HX. Почти 22 тысячи баллов в мультипотоке Bench. В однопотоке это вообще уровень десктопного камня i9 в Титане обгоняет 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Мой 9700K рядом с этим монстром выпускник детсадовской группы фантазера. И чтобы не перегреть железо такого уровня, нужны целые турбины. Под конец 10-минутного стресс-теста Sinebench'а температура процессора около 85 градусов. Но давайте разгоним этот боинг. В блендере 16 ядерник справился с рендерингом сцены класса меньше чем за 5 минут. При этом в начале теста тепловыделение процессора на пару секунд подскочило выше 175 Вт. но тут пришел господин Тротлинг и поумерил аппетиты кремниевого кусочка ада, и последующие 2 минуты картинка рендерилась при 95 градусах и 135 ваттах, ну а потом вовсе откатилась до 125 Вт и 90 градусов. В таком режиме система может работать неограниченно долго. Что касается итоговых частот, то это 3.8 ГГц для больших ядер и 3.1 ГГц для малых, почти на полтора ГГц больше базовых частот. Так что даже в жестком тесте ноутбук неплохо использует возможности турбо буста. Оперативной памяти у нас 32 гигабайта DDR5 в четырехканальном режиме. Это позволяет получить 55-60 гигабайт в секунду в тестах AIDA64. Тот редкий тип лэптопов, где внутри 4 разъема под ОЗУ. Что интересно, она работает на частоте в 4000 МГц, это минимум для DDR5 по стандарту JEDEC. При этом установленные модули обычные DDR5-4800. В любом случае такая память узким местом точно не станет. В заключение давайте прогреем видеокарту. В Superposition в 4К со множеством летающих объектов на экране мобильная 3080 Ti нагрелась до 78 градусов, удерживая 1650 МГц. Это хороший уровень даже по меркам десктопов. При этом потребление было 170 Вт, то есть близкое к теоретическому максимуму. Раз в ноутбук MSI поставила 4К-матрицу с плотностью в 224 ppi и частотой в 120 Гц, выбор разрешения с RTX 3080 Ti и i9 для игр казался мне логичным. У нас есть DLSS, которая в режиме производительность рендерит изображение в разрешении Full HD, а тензорная магия NVIDIA восстанавливает картинку в заветные 4К и все счастливы. Но во время тестирования появилось ощущение, что что-то тут не так. FPS в нативных 1080p в Киберпанке было аж в полтора раза выше, чем в 4К с DLSS на производительности. Хотя теоретически большой разницы по кадрам в секунду быть не должно. Возможно, дело тут в интегрированной графике, которая выступает буфером между дискреткой и процессором. Ее уже ловили за руку на том, что она здорово роняет FPS в некоторых случаях. Но есть ли вообще в этом смысл? Ставить 4К в играх на ноутбуке, пускай даже с диагональю в 17 дюймов. Нет, даже с косяком с DLSS этот ноут отлично тянет игры в 4К, мой код не даст соврать. На высоких с RTX ON Гарри Поттер спокойно машет палкой, гоняя пауков по лесу. А в Requiem даже в тяжелых сценах на ультрах с трассировкой можно носиться с ребенком на руках в 40-50 FPS. Но зачем терять заветные кадры в таком разрешении? Сейчас вы видите сравнение 4К, 2К и Full HD. Вы различаете разницу? Да, конечно, попробую ее разглядеть на экране смартфона, стоя в метро на пережатом ролике YouTube. Хорошо, вот съемка экрана в Full HD и 4K. Остановите ролик, или если хотите, в описании будет ссылка на исходник в нашем телеграме. Могу сказать, что видят мои глаза. Даже Full HD дает четкую картинку, и разницу можно разглядеть, разве что под лупой. Да многие сидят на 24-дюймовых мониторах в 1080p и у них все хорошо. В случае с 17-дюймовым ноутбуком, как по мне, нет смысла играть в игры в 4К. Такое высокое разрешение отлично выглядит в самой винде. Вы прям наслаждаетесь плотностью пикселей в интерфейсе программы и браузеров. Смотрите фильмы и видите поры на лице актеров, тут еще и 500 кандел яркости. Еще есть такие люди, их называют киберспортсмены, они видят больше 120 кадров и стреляют в пиксель, что бы это ни значило. В этом случае можно смело оставаться в 4К. В CSGO на максимальных настройках получилось больше 200 кадров, то есть и 120 герцовая матрица пригодилась, и картинка максимально четкая. Чтобы вы понимали, плотность пикселей получается как на современных планшетах. В Dota 2 в 4К на максималках, FPS немножко пониже, об картинки можно порезаться, но играть я от этого лучше не стал. Ну что, товарищи, с разрешением определились, наш Ghost Full HD, давайте протестируем атомное сердце. Игра вышла на удивление хорошо оптимизированной, после современных тайтлов, умудряющихся лагать даже на 40-80 максимальный атомный пресет графики. Играем без масштабирования из DLSS на качестве. Можно рубить советских роботов во славу дядюшки Ленина с максимально приятными 90-100 FPS. Более того, хорошо видно, что в некоторых сценах 3080 Ti слишком мощная для Full HD, нагрузка на нее с DLSS слегка проседает. Даже без шулерства с масштабированием 80-90 комфортных кадров у нас есть. При этом, что интересно, процессор в игре вообще прохлаждается. Нагрузка около 20% и нагрев в основном ниже 75 градусов. Пришло время киберпанка, игры, которая способна на ультрах унизить любую карту. Вашему вниманию сразу три варианта пресета с трассировкой лучей на ультра Full HD. DLSS на авто, DLSS в качестве и без масштабирования. И тут 3080 Ti приятно удивило. Я не ожидал увидеть больше 140 кадров в секунду на максимальных настройках графики в такой требовательной игре. А разгадка проста, DLSS в авто явно отрабатывает свой хлеб в режиме производительности, то есть реальное разрешение рендера смешные 540p. А вот при DLSS в качестве, FPS падает до 75 кадров, ну это более чем играбельно. А вот умное сглаживание вообще отключать я не рекомендую. Играть при 45 кадрах будет не особо комфортно. Хотя я, если честно, какой-то серьезной разницы между качеством и авто не увидел, возможно как раз из-за 17-дюймовой матрицы. С нагревом в игрушках все отлично, видеокарты и процессор удерживают идеальный баланс ниже 80 градусов. При этом хорошо заметно, что процессор загнан в 75 Вт, поэтому чем ниже на него нагрузка, тем выше частоту он удерживает, и разница между DLSS авто и с выключенным масштабированием составляет внушительный гигагерц. Впрочем, на геймплее это все равно никак не сказывается. Теперь давайте закроем вопрос с разницей между десктопной версией видеокарты. И мобильный: вдвое больше теплопакет, на треть больше ядер CUDA и более быстрая память gddr 6 x В бенчмарке Super в 4К мобильная 3080 Ti выбивает половиной кило попугаев, десктопная больше 14 тысяч. Разница в 25%. В более реалистичном 3D марк мобильный топ получил 13 тысяч графических баллов тогда как десктопный больше 19. Тут взрослая 3080 Ti аж на 50% быстрее. И это ожидаемо. Как уже говорил в начале, в RTX 3000 упор всегда идет в теплопакет из-за не самого эффективного 8 нанометрового техпроцесса от Samsung. А так как разница в теплопакете вдвое, Очевидно, что и разница в производительности оказывается схожей. В среднем по попугаям мобильную RTX 3080 Ti можно сопоставить с десктопной 3070. Что по играм. Помогать десктопной 3080 Ti будет мой морщинистый восьмиядерный i7-9700K из 2019 года. Хотя, скорее мешать. Все-таки прогресс в мобильных процессорах поражает, i9-12900HX Минимум вдвое быстрее моего не самого старого десктопного камня. В итоге 9700K оказался недостаточно силен, чтобы вытянуть 3080Ti Full HD. В киберпанке даже на пресете с ультра трассировкой карта грузится на 80-90% и быстрее мобильной версии лишь на 10-15%. В Horizon и того хуже. Нет, ни не по FPS, тут как раз все отлично, погонять можно сотни кадров в секунду на обеих карточках с максимальными настройками графики, просто разница по бенчмарку оказалась всего в 8%. Чтобы хоть как-то исключить упор в проц, переходим в те самые 4К и, о боже, отключаем DLSS. В таком режиме даже на средних настройках графики десктопная 3080 Ti отрисовывает лишь около 60 кадров, в среднем без всякого упора в CPU. Мобильная карта ощутимо отстает почти на 50%, но все еще 40 FPS в честном 4к с отличной графикой это хороший уровень. Впрочем, не везде между карточками пропасть по производительности. Например, если в Horizon переключиться на 4к, то здесь мобильная 3080 Ti без проблем отрисовывает абсолютно играбельные 60 кадров в секунду, без какого-либо масштабирования. Десктопная карта быстрее, но уже только на 25%, опять же без упоров процессор, 9700K тут способен посчитать 110 кадров, а карта лишь 75. В солнечном Far Cry 6 разница находится где-то посередине, между Киберпанком и Horizon, порядка 35% по отрисованным кадрам. Десктопная 3080 Ti тут чувствует себя весьма уютно, даже на максимальных настройках графики с полной трассировкой. Как-никак 60 кадров для одиночного шутера вполне достаточно. Мобильная 3080 Ti выдает уже 46 FPS, играть можно, но лучше FSR все-таки включить. Конечно, десктопная 3080 Ti ощутимо мощнее, но и тут нужно отдать должное MSI, которые смогли поместить и охладить эквивалент десктопной RTX 3070 в тонком 23 миллиметровом ноутбуке. Для этого пришлось использовать аж 4 вентилятора, 7 тепловых трубок, 6 вентиляционных отверстий и специальные термопрокладки с фазовым переходом, ну и огромный блок питания на 330 ватт. Титан можно назвать отличной рабочей станцией, где и процессор, и видеочип работают на все 100%. Я не знаю, кто покупает такие ноутбуки. Но тут все на уровне. SSD это двухтерабайтный OEM-ник топового Samsung 980 Pro. Разумеется, подключенного через 4 линии PCI Express 4. И если этого вам будет мало, внутри есть аж 3 слота под M2 NVMe SSD. Клавиатура, полноценная механика на переключателях Cherry. Естественно, датчик отпечатков, 2,5 гигабитный Ethernet, новейший Wi-Fi 6E. 5 различных USB, включая пару USB-C Thunderbolt, слот для SD-карт, что важно, и HDMI с возможностью вывода 8K при 60 Гц. Встроенный аккумулятор аж на 99,9 ватт часов. Больше просто нельзя по международным правилам, не пустят в самолет. Правда, такая царская батарея тут скорее как бесперебойник, часа на 4 в браузере. Два больших динамика могут устроить дискотеку со светомузыкой. RGB-подсветка тут бьет не только из клавиатуры, а даже из кормы. Естественно, все это можно настроить. Спасибо, MSI, что дали прикоснуться к богатому. Ссылка на этот титан будет в описании. Там же ссылки на наш телеграм и ВКонтакте с интересными новостями. На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошен. Еще увидимся. Пока.